всем привет это видео про грунты в ленинградской области в этом видео мы дадим практические советы тем кто планирует только приобретать участок как отличить плохой участок от хорошего также дадим рекомендации тем у кого уже есть участок как работать с тем грунтом который у него есть на участке по факту В связи с повышенной влажностью в ленинградской области выпадает много осадков солнце светит мало у нас поэтому вода это не испаряется Грунтовые воды достаточно высоко, верховодка в связи с этим поднимается тоже высоко и для того, чтобы комфортно в перспективе эксплуатировать ваш участок или построить дом надежно исключить подмывание, подмокание или пучение, требуется проводить определенные работы и о них мы расскажем в этом видео. Итак, участок номер один. Мы сейчас находимся в Петергофе. Здесь достаточно типичный участок для Ленинградской области, небольшая заболоченность и заторховка, локальные стоят лужи, и нам часто задают вопрос, клиенты, ну или говорят, у меня высокие грунтовые воды, на что мы им отвечаем, когда мы выезжаем, говорим, что это не грунтовые воды, это верховодка. Что значит верховодка, вот если посмотреть, вот локально есть лужицы. Даже здесь мы лягушек сейчас видели, они квакали. Это говорит о том, что осадки, которые выпадают, они выпали и во что-то уперлись. Зачастую это глина или суглинок, которые не пропускают осадки ниже в грунт и удерживают влагу всю вот в верхнем плодородном слое. На данном участке плодородка составляет 30-40 сантиметров и дальше уйдет, скорее всего, уже глинистый грунт. Мы сейчас находимся на небольшой возвышенности. Вот метров через 50 есть обрыв и уклон метров на 20 вниз. На таком холме, в принципе, грунтовых вод нет. А то, что сверху лужицы находится, это ну, верховодка. Вот и все. Давайте сейчас мы проведем практический эксперимент. Пробурим лунку на 3 метра и посмотрим, все-таки, на какой отметке будут грунтовые воды. Покажем, что это все-таки плодородка. И дальше мы расскажем, как с ней работать. На самом деле при покупке участка, конечно, такой тест вы провести не сможете, но в целом для понимания разреза грунтов мы для вас сейчас забурим лунку и покажем состояние, во-первых, грунтовых вод, на какой отметке они пойдут, а здесь они пойдут где-то на метр двадцать, что не скажу, что сильно высоко для Ленинградской области, но и не очень хорошо, потому что, ну, надо делать будет дренаж в любом случае. Также плотное состояние грунтов говорит о том, что э, грунт обладает высокой, ну, достаточно несущей способностью для малоэтажного строительства. Он не текучий. Бывает то, что бур забуривается, достаешь, а он просто с него все стекает. Сейчас из бура то, что достаем, вот видно, что это... Но это глина, местами даже синяя глина. Ну, грунт достаточно плотный, сухой. Такие грунты по геологии зачастую дают хорошие показатели. На них можно опираться и строиться. Сейчас мы померяем отметку лунки, которую мы уже сделали. Так, сейчас у нас метр восемьдесят. Грунтовых вот пока не видать. Итак, мы дошли до отметки в 2 с небольшим метра. Грунтовых вот так и не обнаружили. Грунты на участке и на всей глубине залегают достаточно плотно. Это глина. Вот ее можно так скатать в комок. Видно, что она не рассыпается, но это обычная глина, достаточно пластичная, но несущая способность, на первый взгляд, у нее весьма хорошая. Конечно, геологические изыскание перед строительством делать надо, для того, чтобы просчитать нагрузки, но, тем не менее, грунт весьма достойный. Единственный момент, с которым надо будет работать на этом участке, это отвод поверхностных вод с участка посредством устройства дренажей или правильной разуклонки. Итак, сейчас мы поедем на второй участок, на котором грунты, конечно, будут похуже. Сейчас мы едем на, на участок с плохим грунтом, там торфяник 4 метра. И хотел бы посоветовать тем, кто еще на, находится на стадии выбора участка, уделять особое внимание данному вопросу, потому что, когда вы приобретаете участок, продавец не всегда вам скажет, что здесь торф и его глубина достаточно велика. На глаз э, тоже сложно определить, поэтому я вам рекомендую при покупке участка, то есть перед его приобретением, при осмотре, проводить анализ грунтов, то есть э, заказывать либо геологические изыскания, либо привлечь стороннего специалиста, который э, именно разбирается в грунтах, может сделать забор грунта и замерить мощность слоя. Вы несколько участков посмотрите, потратив 100 тысяч, вы можете обезопасить себя от затрат в миллион рублей, купив участок с большим слоем торфа. Сейчас мы приехали в деревню Минцары. На этом объекте мы уже были Построили вот этот замечательный фундамент Сейчас мы проведем эксперимент Дойдем до несущего слоя Он здесь находится на глубине Порядка 3,5-4 метров И расскажем Как здесь можно действовать Так как я уже знаю, что здесь Уровень торфа достаточно Мощный Уровень несущего слоя Достаточно низко Поэтому я сразу соберу трехметровую штангу и попробуем ее опустить. Это все торф, сейчас. О, дошел Хотя тоже там весьма мягко Но вроде более-менее что-то плотное Ну и так, мы дошли до отметки Здесь порядка 60 сантиметров Ну где-то отметка 2,90 Уже несущий слой начинается ну вот порядка трех метров получается торфяник. Это слой, на который опираться нельзя. Ну торф из себя представляет вот такую массу. Но он абсолютно не несет никакой нагрузки. Это просто перегной различных растений. Ну, при нагрузке на него он просто проседается сжимается. Строить на таких грунтах опираться на торф нельзя. Можно только либо его замещать на более мощный несущий слой, либо проходить сквозь него ну, свайными конструкциями и опираться уже на ниже лежащие слои, которые могут нести нагрузки. Выяснить это можно только при помощи профессионалов в области геологии, то есть провести геологические изыскания, получить отчет, в котором уже... Будет ясность, какой несущей способностью обладает нижележащие слои и какие сваи надо применять для того, чтобы выдержать заданные нагрузки. Тем, кто уже владеет участком с таким грунтом, рекомендую при строительстве дома, во-первых, опять же, провести качественные геологические изыскания с лабораторным отчетом о качестве грунтов, обратиться в проектную организацию, которая сможет правильно подобрать конструктив э, фундамента под ваш будущий дом. Тем, кто еще находится на стадии выбора участков, я хочу порекомендовать, попав на такую территорию, внимательно посмотреть, что залегает, есть ли прилегающие каналы, на какой отметке там вода стоит. Кстати, уровень грунтовых вод здесь очень высоко, ну порядка наверное, 70-80 сантиметров от поверхности уже грунтовые воды. Если есть сомнения, пригласить геологов, чтобы они посмотрели и оценили, После этого делать выбор уже, строительство фундамента под ваш будущий дом обойдется дороже, чем строительство на обычном грунте. И надо понимать, выгоден ли этот участок при покупке или все же стоит поискать другой. Сейчас мы приехали на участок с хорошим типом грунта, здесь песчаное основание. Я завидую заказчикам, у которых такие участки, потому что на них очень комфортно жить и очень экономично строить. Итак, в чем же преимущество участков с данным типов грунтов? Преимущество номер один – это участки зачастую очень сухие, так как песок хорошо дренирует осадки, ну в целом любую воду участки на этапе строительства и на этапе ее, его уже эксплуатации, когда вы будете проживать здесь, достаточно сухие. Вот можно сейчас обратить внимание, сейчас идет дождь, в пазухах фундамента водичка собирается, вокруг фундамента, и в целом по участку никаких луж нету, и здесь достаточно сухо. Также особое внимание обратите, то что дренажной системы вокруг фундамента нету, но ее по сути и не требуется делать, потому что без нее здесь и так достаточно хорошо. Второе преимущество – это минимизация затрат на этапе строительства фундамента фундамента. На таких участках зачастую строится мелко заглубленный фундамент. В данном варианте это фундаментная плита с ростверком. Земляные работы на таком объекте заключаются в том, что надо снять плодородный слой, который вот на данный момент складирован в отдельную кучу, и на этапе, когда будет происходить благоустройство участка этот плодородный слой распланируется по участку собственно и все на этом закончится, то есть не надо производить выторфовку и вывоз грунта с участка, не надо убирать глину и замещать ее хорошим дренирующим слоем из песко-щебеночной подушки а стоит лишь просто снять плодородный слой, выровнять основание и на нем уже можно производить работу сейчас мы откопаем немного основания и посмотрим что в основании лежит на таких участках э, необходимо лишь провести съемку плодородного слоя. В основание подсыпается вот такой более крупный песочек, который хорошо фильтрует воду. И сверху уже обратно отсыпается э, родным песком. Вот в данном проекте также можно увидеть то, что пазухи вокруг фундамента отсыпаны местным грунтом. Это дополнительная экономия. На участках, где нет песка, песок надо привозить и отсыпать. Здесь отсыпать можно было местным грунтом, поэтому мы это сделали, все прекрасно и сухо. Третьим немаловажным преимуществом является высокая несущая способность грунтов на таких участках. На таком грунте, как здесь, можно строить любой дом, который захочется, можно построить тяжелый многоэтажный дом, не надо проводить Большой комплекс земляных работ для упрощения основания. Не надо строить сверхмассивный фундамент. Для того, чтобы воспринимать нагрузки, грунт сам по себе достаточно несущий и прочный. Итак, вывод номер один. Для тех, кто только планирует приобретать участок, обращайте особое внимание на грунты. Если вам предлагают купить участок по более низкой цене, чем рыночная цена в целом по соседству, там могут быть подводные камни, которые на этапе строительства... Необходимо будет замещать, проводить большой объем земляных работ. Затраты перекроют ту экономию, которую вы создадите при покупке дешевого участка. Возможно, проще купить участок какой-нибудь по соседству с хорошим грунтом и спокойно в дальнейшем строить, чем покупать участок с плохими грунтами. Вывод номер два. Перед покупкой участка рекомендую спланировать тяжелый там будет или легкий дом, дом для сезонного или постоянного проживания. Будет это дача или жилой дом, в котором вы будете жить ежедневно. Если же вы запланируете строить тяжелый дом, участок с торфом, я вам не рекомендую. Вывод номер три. Для тех, у кого уже есть участок и кто планирует начинать строительство, рекомендую... Четко понимать, какие у вас грунты на участке, провести геологические изыскания на участке, которые даст точную картину о свойствах и несущей способности грунтов. И на основании этих данных уже проектировать и фундамент, и подбирать саму коробку дома. Возможно, если там какая-то экстремальная ситуация, и основываясь только на этих данных, уже приступать к строительству. С вами был Марат, компания Фундамент СПБ. Подписывайтесь на наш канал, здесь будет много полезного контента. De l'homme est mort, empli par un passé glorieux qui le comets mort. de bâtiments bâtiment énorme su planter des et flore et planter le décor dont il faut se sustenter.